Народ, всем привет, скажу сразу, это не кликбейт на видео, есть реальный способ сыграть в новую батлу за 299 рублей. Согласитесь, что платить сразу 3 500, и не попробовать игру перед этим, очень рисковое дело. В общем, суть такова. Ссылочки, кстати, будут под видео. Есть такая штука, как подписка e Play, и она есть в двух видов. Оформляя ее, вы получаете доступ к большому количеству игр бесплатно, а также разные плюшки в игре в виде костюмов, заданий специальных для вас и так далее. Но нас интересуют подписки другое. Покупая ее, вы получаете возможность сыграть в новые эксклюзивные игры, но на это дают нам всего 10 часов. За 300 рублей вы сможете сыграть в новую батлу целых, или всего, 10 часов. Смотрите сами, много это или мало за 300 рублей. Но перед покупкой это идеальная возможность понять, а нужна вам эта игра вообще, или на нее не стоит тратить свои деньги. Также если вы надумаете купить батлу после этого, то вы по подписке получаете скидку 10%. И в итоге батла и плюс подписка обойдутся вам на 50 рублей дешевле, если вы просто покупали батлу без подписки. Так что вы еще экономите. Как-то так. Но есть еще один вариант по подписке. Лично он не для меня, но все же. Оформляя подписку за 1000 рублей в месяц, вы получаете возможность играть в ту же самую батлу и другие эксклюзивные игры без ограничения по времени в течение целого месяца. Потому что вы весь месяц можете играть во все игры, которые есть в этой подписке, в том числе батла и другие-другие проекты, за 1000 рублей но целый месяц, это уже дороговато. А тут решайте сами, но есть еще один способ, который более адекватен, это абонемент за 4000 в год. Это ну реально гораздо адекватнее, чем 1000 в месяц, поэтому можете заплатить 4000, например, да, и во все игры играть целый год, в том числе и батла и так далее, без ограничения по времени. Это, конечно, шикарное предложение, но это стоит 4000 А батла стоит, самое дешевая на данный момент, 3 500. Если только ради батлы, то это будет слишком дорого. Если вы будете играть еще в другие игры, и не факт, что остаетесь в батле, тогда это более-менее еще адекватно. Ну, правда, подписка через год кончится, у вас ничего не останется, но вы можете еще раз продлить. Либо что-то себе уже за копеечку взять. Как-то так, надеюсь, данное видео было вам полезным, и вы все-таки сможете сыграть. Хотя бы 10 часов э, в эту интереснейшую игру. А с вами был Димон. Пока-пока.